сказали про море, в какое время море забирает проблемы, в какое дает здоровье. Море на протяжении всего дня забирает проблемы человека. Если человек смотрит на море, его проблемы и болезни уходят. Но здоровому человеку на море смотреть не нужно, потому что море может забрать здоровье. А когда море забирает вообще, когда море дает что-либо? Море дает и есть некие такие ворота, которые открываются в 11 часов вечера и заканчиваются в час ночи. Если человек ночью с 11 до часа смотрит,